привет всем сегодня я вам покажу как обновлять трехосевой стабилизатор жиюн Crane M2 в моем случае у вас может быть другой жиюн, но принцип обновления будет тот же самый иногда бывает что обновление слетает и стабилизатор зависает в процессе обновления и вы ничего не можете сделать с ним это такое решение Этой проблемы я покажу в конце видео. А теперь показываю, как, где, что загружать и как все поочередно. Так что смотрите. Идем в браузер и открываем страницу Zhiyun. Так, мы видим тех Иногда вы, вам э, выбросить первое будет w. Сторе ЖИЮНТЕХ, но нам надо именно без Сторе, именно ЖИЮНТЕХ. Открываем в нашем случае Крейн М2 и идем во вкладку Download. Я сейчас поменяю только язык на русский, вам будет удобнее, может быть. И нажимаем на скачать прошивки. Так вот. Наверное, вам будет удобнее на русском, чем на китайском мне как бы тоже и вот видите загрузка ПО для Мака и для Windows иногда э, я сам даже вот на, на эти грабли уже несколько раз э, стал здесь видите инструмент обновления калибровки это как бы название выглядит а э, это есть тоже тоже как бы как бы файл видите один файл файл заканчивается. Другой файл, видите, и третий драйвер тоже. Так вот, вам надо, надо загрузить вот этот файл. Драйвера в нашем случае на Crane M2 вот здесь. Здесь на Smooth и другие. И еще надо загружать вот э, э, прошивочку уже именно для, для гимбла. Этот инструмент пойдет как бы э, проводником файлов этих э, прошивки на стабилизатор так что открываем и куда мы его прячем в вкладку downloads хорошо этот загружаем и загружаем драйвер тоже в вкладку downloads хорошо и теперь идем, выбираем свой гимб. У нас в нашем случае это будет в моем, точнее случае, Crane M2. И идем внизу, есть, видите, прошивки, да? Скачиваем прошивку и тоже вкладку Downloads. Так вот, имеем три. 3 три файла этот первый файл что что загружали надо вот этот нам надо теперь его э, инсталлировать в компьютер нажимаем здесь нажимаем здесь и начинаем инсталляцию так continue install по сравнению надо, так как у меня Apple Watch, Continue Installation и поехала. Процесс где-то занимает 2 минуты, потом надо рестартнуть компьютер. Так как вы видите, инсталляция произошла и теперь нам надо делать рестарт компьютера. Перезагрузили компьютер, и теперь уже нам надо подключать камеру по USB-проводу к э, компьютеру. Э, говорят, надо подключать оригинальный провод, но я его где-то профукал. Э, я знаю, работает и другие USB Type-C провода. Может этот какой-нибудь пошустрее, не знаю, но, но, но он работает. Так, включаем Zhiyun. Хорошо. И я ради удобства сделал вот отдельную папочку с этими файликами, что нам нужны. Вот этот был первый файл, этот мы по-моему инсталлировали, и вот здесь прошивочка, прошивочку сразу как бы раскрываем. Все, она здесь. И теперь нам надо открыть соединительный, не знаю, как tool, как бы файл, который соединяет компьютер с, с этим, с стабилизатором. Если вам компьютер не дает, Mac не дает открывать вот этот файлик, да, GUN Gimbal Tools. Вам тогда надо идти на System References и Security and Privacy, домик этот, да. И вот General открывать и ввести пароль. И вот нажимать Open Anyway. Открыть все равно. Так. Так. open anyway видите его нету да все вот он видите да и теперь открываем его Я говорю с этим жиюном танцы с буднами иногда получается. Так. Open anyway. О, получается open. Хорошо. Дрочим пока открывается вот это таблица и теперь нам надо э, найти файлик вот именно вот это что мы открыли эту папочку нам надо найти Назыма... нажимаем брауз desktop crane m2 и вот наша папочка open да хорошо вот этот файлик для нас нужен все Теперь, видите, еще апгрейд не получилось. Теперь нам надо нажимать вот здесь, Open. И нажимаем на апгрейд. И что мы видим? Девайс firmware updating. Но здесь ничего почему-то не, не происходит. Но посмотрим. Все, теперь, как вы видите, начинается сам процесс апдейта. Все, апдейт завершен. Делаем рестарт камеры. Выключаем, включаем. Все. Идем в меню. about версия 2.02 вот так вот и теперь если у вас случится несчастье что что-то пойдет в процессе не так что-то зависнет и э, вас васжил останется как э, тыква э, у меня тоже так было зависло. И я получил от э, официального жиюна э, вот такое письмо. Выполните следующее действие для принудительного обновления. Нажмите и удерживайте кнопку спуска запуска, э, кнопку спуск, спуска э, затвора стабилизатора, это красная кнопка. Затем подключите USB-кабель для передачи данных. Отпустите кнопку спуска затвора после запроса режима загрузки, а затем обновите прошивку. Подождите, пока на экране не, не, не отобразится как бы галочка такая. Перезапусть, запустите стабилизатор, чтобы попробовать. Вот так вот. Это решение от э, самого же как бы такой как бы hard reset и он мне сразу помог без проблем. Так вот, э, мой же он работает, прошивка стоит 2.0.2, э, на прошивке 2.0, по-моему, не подключалась э, RX100 Mark 7, не коннектилась, э, надо было перезагрузить на прошивку 2.0.1, э, Sony ZV1 не, не подключалась, э, надо было запустить прошивку 2.0.2. Так что пишите комментарии, напишите, как вам удалось прошить обшивку. Если, если что-то не так, спрашивайте. Я комменты всегда читаю, постараюсь ответить по возможности как, бы, как можно быстрее. Ну и пишите, если у вас застрял, тоже напишите, помог ли этот вот, что письмо я получил от Жьюна, помогло ли вам. Так что... Я буду очень рад комментариям всем. Так вот, на сегодня все. Не забудьте поставить лайк, подписаться и нажать на колокольчик. Всем спасибо за внимание. До следующих встреч. Чао, пока.